Всем привет, с вами Александр. Совсем недавно в Калининграде появилась сеть супермаркетов «Пятерочка». Я нахожусь в конце Московского проспекта. Впереди там магазин «Метро» и дальше окружная дорога. Рядышком микрорайон «Восточный». Здесь находится торговый центр «Гиант» и в нем находится «Пятерочка». Здесь много магазинов, в том числе «Пятерочка». Давайте пройдемся и посмотрим, какие здесь цены. Просто самому интересно сравнить. Потому что люди пишут, что у них... В регионах цены дешевле, чем у нас в супермаркетах. Потому что у них там есть пятерочка, есть магнит. И вот у нас появилась пятерочка. Давайте посмотрим, есть ли какое-то изменение в ассортименте. Или все то же самое, что есть в наших супермаркетах. Одеваем маску. Лимоны 107 рублей. груши 139 яблоки 159 эти яблоки по 139 но я бы не сказал, что это как-то дешево помидоры 89 но это такие помидоры, которые дешевые, которые особо невкусные. Вот персики 89, сколько стоит мясо, сравнивать особо смысла нету, всякие колбасы. Наверное цены примерно такие же. Но есть какой-то ассортимент другой, не такой, как обычно в наших магазинах? Пока, честно говоря, я особо не замечаю каких-то изменений. молочка такая же я прям не знаю что комментировать вот честно потому что когда я был в других городах российских и ассортимент там немножко другое он отличается от того что у нас в калининграде. Немножко отличается. Пишите комментарии, может быть вы что-то заметили? Какие-то отличия. Включайте максимальное качество на том, на чем смотрите, и вы сможете рассмотреть цены. Яйца 51, первая категория, нулевая категория 59. Уважаемые покупатели, для вашей безопасности, приготавливаем вам соблюдать дистанцию полтора-два метра, находясь в торговом зале и очереди, пожалуйста. Ариэль 109 рублей Досе 49 Миф 53 Миф 70 Я не знаю, как они собираются конкурировать с Викторией и со спаром То есть специально сюда ехать особо я смысла не вижу. Так, если вы здесь живете, нормальный магазин. Так, алкогольные напитки я не буду показывать. Так, Кока-Кола 49. 2 литра 79 вот это вот стоит без сахара 139 голень 179 за килограмм четвертина 189 Так заморозка. Посмотрите, делайте выводы. Может, я просто что-то не понимаю, может быть здесь что-то дешево, а я просто совершенно это не понимаю, что оказывается надо тут все брать, а я не знаю вот. Почему-то мне кажется, что не дешево. Так же, как и везде. Сказать, что дорого тоже не могу. Перец сладкий 99. Перец сладкий 209. Кабачки цукини 69. 99. Картофель 2 килограмма. 129 рублей. Но.. Здесь даже и комментировать нечего. Вот соки, давайте глянем. Морс добрый 79. О, вода Кубай, вот, да, вот это новенькая. У нас такой воды нет. Кстати, хорошая вода Кубай. Я в Краснодарском крае ее постоянно покупаю. Есть ментыки. Нарзан. хлебушек понятно, он стоит как везде, здесь свежая выпечка, давайте еще сюда вернемся к колбасам. Вот шоколадки, Аленка 49, вот юбилейная 26, а Виктория она тоже примерно так же, но бывает в спаре, Виктория по 19 рублей оно. акции. Но ну, остальное я не знаю. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока, с вами был Александр.